Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 4 Здравствуйте. октября 2017 года. Канал Архподготов, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 31 день. Так что собираемся. Вот. И, значит, много писем тут написали. Я часть... Наверное, не буду читать, я их я все прочитал. Вот интересное письмо, что, э, та, помнишь, как та бабушка писала, которая писала, что обувь будут хулиганы забирать у детей, мы пропали. Вот так и здесь, э, что Мальцев все время матерится, Бог его не услышит и не поможет и так далее. Я вот не могу с этим не согласиться, да, и не могу согласиться. Мне мама говорила, что да, я поменьше как бы ругался, и я обещал всегда ругаться поменьше, но я никогда не обещал совсем не ругаться, потому что я понимаю, что это невыполнимое задание, да. вот. Кроме всего прочего, хочу сказать, что, ну, если бы так было то, наверное, тогда половина населения Китая, которые носят имя Хуй, да, они были бы несчастными, вообще не доживали бы до юношеского возраста. Да, мальчики такие. Я сразу вспоминаю маршала Китая Пиндехуэ, да, и великого философа Хуйши, да, китайского, имена которых всячески коверкаются. Сразу же вспоминается монгольский композитор Аяк-Хуяк, да, и монгольская газета, которая называется «Социализм худо аж ахуй», что значит по-монгольски «Социалистическое животноводство». Я напоминаю, что по-шведски огромное количество слов созвучны с нашими, ну, например, ёба ба значит, работай-работай, потому что ёб это работать. И, я... и вот Кармишин считает, что шведские конунги, когда были русскими князьями, да, они говорили там йоба-йоба, и от этого и получилось соответствующее российское слово относительно работы, то есть быть, да, то есть работать, вот так вот по-шведски. Ну и напоминаю, что наша страна по монгольски называется Ахуин и вот, может быть, конечно, из-за этого тут такой бардак, но, наверное, все-таки нет. Значит, 5 октября у нашего соратника Михаил день рождения, в общем-то, а, ну, заранее, наверное, не поздравляют, да, или как? Почему завтра, может, завтра? Завтра, мы да, завтра мы его тогда вечером могли поздравить. Ну, на всякий случай, поздравляем. Михаил, он флаг на Эльбрусе, если вы помните, его дружал. В общем-то, это очень важный наш соратник. Сегодня, кстати, день рождения советского разведчика Рихарда Зорге, Про него <coughs> много интересного рассказывает, ну что языки, он знал очень много языков, и когда его спросили, а как вам удалось только выучить языков, он э -э сказал с женщинами в постели, <laughs> то есть он да, полиглотом был. Но мало из патриотов знают то, что Зорги никогда не знал одного языка очень важного для него. Какого, знаете? Догадайтесь. Немецкого. Русского. Ру Бо Зорги не говорил на русском языке. Он что был... говорит о том, <с что наши женщины... Нет, не знаю, о чем он говорит, но на русском он не говорил, хотя работал в... В Коминтерне долгие годы работал, а потом в груз служил и говорил очень плохо. это Те, кто знаком с ним, отмечают, говорят, ну, он всегда предпочитал как бы на других языках изъясняться. Вот в чате пишут, вещь это делай свет по-арабски. Серьезно? Вот так пишут. Так, вот э, пишут везде, сторонник Навального в эту субботу собирается провести акции протеста в 80 городах. Ну, <coughs> это очень хорошо. И я знаю, что Алексей призвал, э, и мы призываем. И надо сказать, что возможно правильнее говорить не о сторонниках Навального, которые выходят в день рождения Путина, а о противниках Путина. Потому что, поймите, когда вы будете агитировать, то некоторые найдутся такие люди, которые начнут, там, как Ксюша Собчак, какой-то фии Навальному предъявлять. Поэтому надо говорить, что это не сторонники Навального. Сторонники в том числе, но это противники Путина. И это главное, что нас объединяет. Об этом надо говорить, понимаете? Вот это очень важно. Да, еще есть новость, что в субботу, 7 октября, как раз вот в тот знаменательный день, в, в гайд-парке в сквере Чапаева, будет мероприятие, это в Чебоксарах, под названием «Путилизация». Так да. Митинг в Питере будет 7 числа на Марсовом поле 18.00. В общем-то, в более чем 80 городах уже намерены и наши сторонники, и сторонники Навального в большей части, конечно, и националисты, и многие другие, и либералы, в общем, все готовы провести, поэтому не надо там мериться одними местами. Давай, давайте все подавайте, ну, уже все, с пикетами уже как бы Наверное, ушел поезд. Ну, договаривайтесь, вставайте в одиночный пикет, проводите несанкционированные акции. Какие проблемы-то вообще? Значит, обращаясь еще к нашим сторонникам, нужно жилье в Москве для того, чтобы прибывшие наши сторонники из других регионов могли остановиться. Просим помочь такие вот, ну и желательно, чтобы там, конечно, интернет был, но если нет интерната, ну ничего, можно и без интернета, как, как мы сейчас придумали выражение, чтобы ты жил с таким интернетом, то есть мы обратили внимание, что в очень фешенебельных районах Европы отсутствует напрочь нормальный интернет, то есть в таких в гетто, в которых мы побывали очень много. Там прекрасный интернет, в фишинебельных районах очень плохой. Ну, парадокс, видите, то есть это говорит о том, кто является гегемоном будущего, гегемоном будущих революций. Являются бедные люди, которые на сегодняшний день стали владельцами основных, так сказать, самых передовых средств производства. Вот, и про мигрантов тут у нас возник спор, на нас начали наезжать националисты, что мы обещаем а, а, а, это, гражданство, да, да, гражданство всем, а, всем мигрантам, которые, всем без исключения, которые примут участие в протестных акциях и будут вместе с нами 5 11 а, Я не вижу, в чем проблема -то. Что <свят> власть Путина для них более приемлема, чем проживание на одной территории с людьми другой национальности. Вот что у них в башке у этих людей. То есть, их грабят, их унижают. Мы говорим людям других национальностей, помогите нам. Они говорят, не, не, так не должно быть. Пусть нас лучше Путин трахает, да? Не, ребят, я не знаю, как вам, а нам это уже надоело. Так что, кто бы нам не помог, мы потом этим людям будем благодарны и их отблагодарим. При всем при этом 30 миллионов мигрантов уже заехали да, в Россию. Вы да. молчите 17 лет. Но они борются, они там рассказывают. Значит, проводим акции Путина в утиль, путилизация, вовод и утиль. И нужно их проводить по всему миру, мы говорим. Вот, говорят, что Путин сейчас обсуждает вопрос об установлении налога на утилизацию гаджетов. Так что можно и как бы лозунг Вова гаджеты. гаджеты Вова гаджеты. Ну, писать одним словом, как хэштег, да, гаджеты. Капслоком. Да. Да. Так что вот тут интересное по поводу Илона Маска. Сегодня очень много развлекались по этому поводу. И вот даже в Твиттере я увидел такую вот фотку. Сейчас я вам покажу про российских Илонов Масков. Вот видите, всем привет. Мы российские Илоны Маски. И сегодня мы полетим на Марс с помощью клея момента на стойке Боярышник. Вот это очень смешно получилось. Я смеялся до слез. Второй раз уже, конечно, смеюсь меньше, но но в любом случае так весело. вот, Господи. Вот Пишет Алексей, Навальный объявил о всероссийской акции протеста 7 октября. То есть мы все вместе, 7 октября, я говорю, независимо от того, Навальновские, либералы, националисты, там подготовка все проводим акции А. В поддержку Навального, Б. Против Путина, В. Против коррупции там, и так далее. И вот этих можно пунктов миллион назвать ну не миллион но три десятка можно прям смело выдать и под них за них против низких пенсий против низких зарплат против увольнений против там разграбления различных национальных достояний и так далее и вот Против плохой медицины, против плохого образования. И за хорошую медицину, и за хорошее образование. Все это э, можно решить одним махом, катапультировав Вову. Поэтому 7 октября, в день рождения Путина, все вместе, всех толкайте, объединяйте. Не надо там никаких вести политических споров, кто прав, кто виноват. Виноват один человек, фамилия его Путин. Ну, нам шлет фотографии с ботинками, то есть ребята начали раскидывать их уже в полном объеме. Да, Но это хорошо. Начинают. Покажи, наверное, фотографии. Да, ботинки. Так, это не только ботинки. Тут и вообще. Еще так. я хочу сказать, что мы написали. 1 октября на прогулке заходили в палаточный городок обманутых дольщиков. Значит, сейчас все они делают вид. Ну, значит, вначале приходили менты, брали объясните. Да, все делают вид, что ничего не происходит. И просто их не замечают. Видимо, рассчитывают на надвигающие морозы. Так что все, кто может помочь, помогайте людям в Красноярске. Там есть фотографии у вас. Да, я поставил уже, как раз ты рассказываешь. Вот тут ботинки тоже везде висят очень хорошо. Утилизация всей страны. Путилизация, в смысле. Путилизация, прогулки, митинги, пикеты очень хорошо. Так, да. Поэтому путилизация всей страны это сейчас... Главная тема. Причем сейчас все слои общества и все группы, э, те, кто являются ну, некими э, рабочими коллективами, уже тоже начинают понимать, что в объединении в них сила. И в связи с этим, вот э, таксисты э, сейчас очень активно начали объединяться в этом порыве. И тут вот даже наш шарик прислал очень показательное видео как мы это называется лишить. делай как я да, как лишить ротенбергов их э, бесконечного сказать налога на ограбление да. нас всех делай как я но ну, это один вариант такой не радикальный то есть проехал ну, как один, падает ну, шлагбаум, мерген, проехал с ним и другой. Нормально. Чтобы не платить за дорогу, очень правильно. Но все равно кто-то один платит. А надо, чтобы никто не платил, а поэтому второй вариант более радикальный. Вот, выглядит он так. Подъезжает человек, берет шлагбаум, этот, так, подъезжает его и проехал дальше. И всякий самый... Вот так это делается. Рекомендуем всех делать. Нефига платить им. В общем как мы увидели хорошее такое в Твиттере. Фотография, объявление вот, вот такого. Меня наводит на определенные мысли, о чем думают люди. как у них башка работает в России. Вот так вот собаковод поднимает какашку за собакой. Ты поднимаешь Россию. Вот так, видишь, Оказывается, таким образом поднимается Россия, как какашка. Хорошее на, начало песни такого путинского гимна. Поднимается Россия, как какашка. Ужас. Вот, Значит, в Куанга упал Ан-12. Цепная реакция, видите, идет. То есть, самолет падает один за другим. Сейчас это все-таки прекратится. Но надо сказать, что... Африка, Конго, Ан-12. Сразу же вспоминается незабвенный фильм про Бута, да, вернее с участием Николаса Кейджа, ну, говорят, по мотивам, так сказать, похождения до, до похождений Бута, да, это оружейный барон. Как помнишь, на 12-м он привез там оружие, его должны были содержать, но он как бы позволил местному населению разобрать не только все это оружие, но и самолет полностью все за сутки растащили. вот Находясь в Европе, на юге Европы, мы видим каждый день огромное количество пролетающих над нами Ан-24 и Ан-12. Ну, Даже когда туман или облака, спутать звуков моторов ни с чем нельзя. И все они летят в Африку или из Африки. И вот всегда у меня возникает вопрос, чего же они туда и оттуда везут? В Африку, из Африки. Почему самолеты такие, на самом деле, ну, как бы с точки зрения перевозки груза, не очень удобные. Ну, что такое Ан-24, там даже грузовой вариант Ан-26. Даже самые навороченные, там, они 8 тонн, там, или сколько, 7 поднимают. Ну, при всех там каких-то делах, да, то есть, это все равно, ну, ерунда. Там, Л-76 загрузил, или там какой-нибудь... Американский какой-то Гелакси, да, там, и да, даже Руслан, ну, в смысле даже Руслан, Руслан, конечно, это супер, и если будут говорить, что там в Африке нет дорог, там того, сего, но чем, Руслан куда хочет садиться, почему не берут в аренду Русланы, Муамар Каддафи, кстати, их брал. А туда тащат вот на таких самолетах. Ну, наверное, оч... ответ очевиден. Потому что везут что-то такое, что мимо кассы, что называется, чтобы не контролировалось. Это, возможно, наркотики, оружие, там, ну и все, что хотите. Татьяна Кузинов в чате спрашивает. Менты уже заточены на 18.00 на Марсовом поле в Питере. Почему такая привязка к этому времени? Ну, давайте перебьем. Ради бога, свяжитесь со штабом Навального, чтобы все одновременно. И давайте там, я не знаю, за короткое время перебьем. Это вообще не проблема. Потому что, говорят, уже темно, холодно будет. В Красноярском крае задержали пять пассажирских поездов из-за схода вагонов. Ну, продолжается падение вагонов, а вот в Якутии около 70 тысяч человек остались без электроэнергии. То есть нам рассказали доблестные все эти МЧСники, что все нормально, что никаких проблем после того, что как на ГРЭС произошла авария, не будет. И Русгидра, Гидра нам клелась, что все будет классно. Но ну, Гидра, как всегда, обманула, если не выразиться жестче. 7, минус 70 тысяч без электроэнергии. А надо сказать, что в Якутии холодно. Да, то есть Вова должен понимать, что там, где он теплее, чем в Якутии сейчас. Может ему в Якутию ехать. Он там как раз собирается Саудовского короля принять. Сказать, да, прилетай к нам в Якутию. У нас тут классно. Электроэнергии как раз Нет. Дом рыбака взорвался под Екатеринбургом. Ну, классика, взорвался газ наверняка. То есть, такое название уже говорит само за себя, что такой дом может взорваться от газа. В ростовской школе на учеников рухнул потолок. Тоже классический вариант, но уже, наверное, это десятый или двадцатый случай за а, вот, год, за календарный падение на учеников каких-то там, в общем-то, штукатурок, потолков, там каких-то чуть ли не стропильных систем и так далее. То есть, если крыша давит на уши уже, то понятно, что все это, в конце концов, рухнет. Челябинскую школу, школьницу в Челябинске затоптали во время эвакуации, позвонили, как... Сейчас это модно, да, что бомба, там все побежали, учителя не могут нормально организовать ничего. Представляете, вот кто учит наших детей вообще? То есть, они вывести детей нормально не могут, они не могут а... одеть их, потому что холодно уже. Вот у меня была одна учительница, она, как, ну, мне казалось очень такой, ну, строгой, что ли, такой, не, не не всегда справедливой, вот, ну, были абсолютные дуры, а это так была, в общем-то, нормальная, и казалось, ну, все равно, как-то, вот, были какие-то к ней претензии, тут случился пожар, и вот, как она организовала эвакуацию, я Понял, тогда я учился в пятом классе, насколько этот человек способный мобилизовать самого себя и вообще всех построить, то есть управлять всем. То есть сразу оценил ситуацию, что пожар, что реальный пожар, что опасный пожар, что детей надо выводить. И как выводить, она всех, это была уже зима, она всех, ну, ранние весна она всех одела, все, все было нормально. Подали сигнал тревоги, всех выгнали, в общем, все, все прошло очень хорошо, понимаешь. То есть, вот это было показательно. А современные, -то я вижу, как-то странно себя ведут, как капитаны Конкордии. Да? Ну, может быть, это особенность времени. Правительство Челябинской области эвакуировали из-за звонка о минировании. Ну, вот... Этих-то, в общем, не жалко. да? И администрацию Копейска эвакуировали. Я так понимаю, что всю Челябинскую область эвакуировали, потому что и девочка из Челябинска, и правительство области, и в каждом там населенном пункте администрацию в Челябинске... Опа. Вот пишут, что на самолетах наличку вывозят без палева. Да, мы тоже допускаем, что наличные деньги возят такими самолетами, потому что очень удобно. Полиция задержала пенсионерку, пытавшуюся продать револьвер в центре Москвы. Да, это вот тоже хорошая такая новость. То есть, это показательная новость. Пенсионерку, во-первых, придавила безденежье до такой степени, что она взяла револьвер, я думаю, какой-нибудь ну наградной или что, откуда она его взяла и пыталась она его продать кому-то, но попалась. Очень жаль, если бы нашла наших соратников. наших соратников. Я думаю, ничего бы не случилось с ней. Вот. И тракторист протаранил полицейскую машину в Ленинградской области. Вот там пытался, как пишут, помешать задержанию преступников. Кто такие преступники? Это граждане, осуществляющие трудовую деятельность без соответствующих документов. Ну, то есть, конечно, трактористу как бы насыпали соль на рану. Он вначале перекрыл отход ментам Тойотой Геликс, а потом взял трактор не спеша и разнес их в машину трактором. То есть такой вот, значит, этот танкист, его так назовем. Вот. Так сразу же вспоминается песни из фильма Трактористы, да. Помнишь, гремя огнем, сверкаю блеском стали, пойдут машины. В какой там поход? В яростный. В, яростный. в яростный поход, да. Две человеческие ноги нашли за супермаркетом в Москве. Ну, что ж, вот видите, уже каждый день у нас какие-то отрезанные человеческие ноги куда-то заходят за супермаркет. То есть, уже это, это, это просто классика. Дня не проходит без... Я не удивлюсь, если окажется, что опять кого-то слюдоедили, да, какие-то опять людоеды нашлись. А вот в Москве, в Битцевском парке нашли тело женщины, и когда ловили того... Который был московский Чикатило. Как его зовут? Пичушкин. Печушкин, да. Александр. Вот. Тогда сказали, что все, как в битцевском парке, прекратятся убийства. Видите, ничего не прекратилось. Недалеко от того места, где нашли женщину, нашли еще расчлененное тело мужчины. Круто. Так что бывает. И парень напал с электрошокером на проституток в Москве. Представляешь, а у проституток забрали телефонные деньги. То есть, если уже какие-то левые люди начали грабить проституток, то уже дошли... Абсолютно все дошли до ручки. Два украинских пограничника пропали на границе с Россией. Вот ФСБ заявляет о задержании двух нарушителей. Причем одна, один и тот же участок. Я думаю, что речь идет об одних и тех же людях. То есть они ушли там на границу, я так понимаю, пограничный наряд. А ФСБ говорит о том, что двух нарушителей забрали. А укра... украинские силовики застрелили мужчину на линии соприкосновения. Но это говорят еще в начале сентября. Был вот в связи с этим такая информация. Пишут, что Россия взломала телефоны солдат НАТО в странах Балтии и Польши. Интересно такое событие. То есть эээ... этой... ну, я имею в виду, это все Балтийские государства и Польша. Верховный суд впервые отказался выполнить требования ЕСПЧ по болотному делу. Угу. То есть это э, связано с делом Ярослава э, Белоусова э, по болотному делу. То есть потребовали э, значит, отменить приговор фигуранту. Ну... Но... Приговор не отменили. Сейчас адвокат, я так понимаю, будет писать жалобу на то, что не, не выполняется решение Европейского суда по правам человека. Вот у нас в чате Russia Today пишет привет от Пьера. Пьеру от нас привет. Да, привет. Великобритания впервые за много лет экстрадировала россиянина. Это Станислава Дзгуева, которого якобы обвиняют в грабежах. И вот э, пишет, что это была с 2014 -го года кропотливая работа и так далее, и так далее. Ну, не знаю. Я даже я по этому делу ничего не знаю. Конечно, если человек является реальным преступником, то есть совершал насильственное преступление то он должен понести наказание, но очень часто мы же знаем, под какие-то преступления маскируют борьбу с политическими какими-то деятелями. Да? Но в данном случае надеюсь, что это не так. Вот тут в чате спрашивают, Ислава, я думаю, вы помните о вашем споре с Жириновским. В случае проигрыша он выпол... выполнит свое обещание. Не знаю, посмотрим. Надо еще выиграть. Это тоже один из стимулов выиграть 10 тысяч рублей. Да? Помнишь, как э, это, в Америке... Чувак, которому был 102 года, попался на машине за езду без прав. У него там, как раз, их никогда не было. Этих прав, и ему что-то 200 долларов штраф вкатили. Или сколько-то месяцев за решеткой. И он сказал, что ни в коем случае не отдаст 200 долларов, хоть до конца жизни просидит, потому что знаменит тем, что ни копейки не выбросил на ветер. Да? Так что вот у меня тоже есть стимул. Да? <с> Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни. Да, вот король Испании назвал действия властей Каталонии незаконными. Ну вот король Испании влез на самом деле не вовремя. Ему надо было влазить и тормозить своего премьера. А он премьер не притормозил а в лес, когда уже к шапочному разбору все подошло. И я думаю, что это не украшает монархию и, и, и большие будут проблемы. Кстати, в Мадриде продолжаются акции протеста. И, и вот счастье короля Испании и нынешней как бы, администрации, нынешнего правительства Испании, что там нет жесткой оппозиции. Потому что вылилось бы это, конечно, все вынос их просто нафиг. Ну, народ очень сильно напрягли. Очень сильно. Правительство отказалось от идеи принудительной диавшеризации системных компаний. Да. То есть не будут принудительно диавшеризовывать эти компании, потому что это как-то плохо и так далее. А знаешь, чем это плохо? Очень хорошо написал... Значит, вот, ресурс распад и неуважение в Твиттере. Они привели пример диофшеризации России. Я вот просто прочитаю, чтобы было понятно. Ашан, Франция, Окей, Люксембург, Пятерочка, казалось бы, пятерочка, Нидерланды, перекресток, Нидерланды, Карусель, Нидерланды, Метро. Германия, Лента, Британский Вергинский острова. понятно, что это офшор. Глобус, Кипр, тоже офшор. Била, Австрия, Зель, Гросс. я даже не знаю, что это такое. Германия, Лерой, Мерлен. Франция магнит, казалось магнит, а, это, в Краснодаре слабали и все краснодарские, вся краснодарская знать во главе там, с бывшим генеральным прокурором там имеют доляру, да? а тут нет, оказывается, это а, кипрский офшор, видишь, это деофшоризация, копейка Нидерланды, мы Нидерланды. Меркадо, суперцентр Нидерланды, корзинка Нидерланды, Петерсон Нидерланды, народный Нидерланды, народ Нидерланды хороший. Симбирка Нидерланды, Провиант Нидерланды, Ярмарка Нидерланды, Тройка Нидерланды, Семья Нидерланды, экономная семья Нидерланды, любая семья, короче, мир продуктов Нидерланды, АБ Нидерланды, Спар Нидерланды, универсам Нидерланды, Тамирланд Нидерланды и покупка Нидерланды. В общем все, все, понятно в Голландии. И и вопрос такой сразу же голландцам, ребята, вы еще спрашиваете, почему у вас Самолет сбили с вашими пассажирами, малазийский. Ну, вот если вы так вот в засос с этими козлами со всеми. Да, это ответочка, понимаете. Есть мир материален. Но если вы занимаетесь такой херней, то вам эта херня потом вылазит боком. И, вот, и самое главное, они поняли в Голландии. Где же вы поняли-то, ребят? Ничего вы, значит, не поняли. Значит, нормально бабки делить с путинскими, нравится вам. Не, я понимаю, что это приятно, да, но это до поры, до времени приятно. Потом неприятности, они концентрируются, концентрируются и как долбанут, и думаешь, нафига мне это все было нужно. Вот, пишут, что российский бюджет, от сегодня такой в 2018 году отжидает дыра в 1,3 триллиона. Ну, это по а, тем раскладкам, которые сейчас в Думе. И всех удивляет вопрос, что вот 28 россиян стали богаче. В 2017 году именно на эту же сумму. Это уже вопрос до сих пор многих беспокоил. Уже его поднимали, но сегодня подняли его очень остро. Потому что официальные документы и все эти цифры бьются. То есть, есть закон сохранения вещества и энергии. И этот закон подразумевает также и закон сохранения следов. Из-за этого есть такая криминалистическая наука, дисциплина, вернее, Трассология, Наука о следах. Троссология. Да? Так что, кстати, вот насчет науки о следах Интересно, Тут вот, вот Дмитрий Рузанов. А это не относится к делу, но в качестве пражника мне очень понравилось. Он написал: если ваш муж ушел к другой, значит, ее муж ушел к третьей. И так далее. Ждите, скоро чей-то муж придет к вам. Должны же они куда-то деваться. Гениально, совершенно. <свят> Обнаружена еще одна яхта Владимира Путина. Нет, к вопросу о сохранении вещества и энергии. Это уже какая там какая-то 46-метровая шелест. шелест, Вот это нифига себе. И полтора миллиарда рублей стоит построен на итальянской верфи в 2015 году. Там можно фотки. Мне это совершенно неинтересно, поэтому у него есть яхта Олимпия. И вот теперь это. Шелест И еще какая-то яхта Значит Там все это В общем 54-метровое судно Сириус, которое 30 миллионов Долларов стоит, построили его Еще для Медведева, когда он был Президентом, но Управ делами Значит В одиннадцатом году тогда рассчитался За это Всего-навсего 30 миллионов что, что, что... Кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать. А президент России на международном форуме по энергоэффективности, обратите внимание по энергоэффективности, это в той ситуации, когда взрываются нахер все ГРЭС, ГЭС. АЭС там, я не знаю, еще не взорвались, но уже вот, вот сейчас, сейчас, что называется. А обычная электрика уже вся по 10 раз повзрывалась и все отключается. Когда в, Якути... в Якутии сидят без электричества, Путин на форуме энергоэффективности. Когда в, Яку... в Якутии все мерзнут. Ответил на вопрос о предстоящих выборах главы государства. Я не знаю, что он там нюхал или курил, но ответ просто потрясающий. Я процитирую, чтобы потом не сказали, что я что-то придумал. Не, его спросили, вы там пойдете на выборы т. т. т. Нет, я еще не решил не только против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще. И отметил, что четыре раза он сказал в одном предложении «я». Нет, я еще не решил не только против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще. В чем в башке у человека? То есть, вот это уже сигнал. Я вот как профессиональный следователь, вот мне вот это вот говорит человек. И я другой рукой уже так начинаю писать мотивированные постановления туда судебно-психиатрической экспертизы. Это явно нездоровый человек. Вот в таком коротком предложении четыре раза сказать "я", ну, ну, что это такое? Ну в лучшем случае, конечно, это нарцисс перед нами. В чем я сомневаюсь? Нет, я не сомневаюсь, конечно. Но с другой стороны, какой он нарцисс полный комплексов таких страшных. Ну это, в общем, вопрос для психиатров. Меня другой здесь беспокоит. Я еще не решил не только против кого я буду баллотироваться. То есть он решает против кого. То есть он решает, кто будет зарегистрирован в качестве кандидата. Он не решил, кто будет еще баллотироваться вместе с ним. Это же он решает. Можете себе представить? То есть это он на полном серьезе, он открытым текстом говорит. У него даже в башке нет, что он несет фигню. То есть я так... У него, конечно, старческая деменция, это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. Он даже не понимает, что несет не просто чушь, что это уже основание для того, чтобы его отправить нафиг в отставку мгновенно. Понимаешь? Причем... Ну... Вот я там написал, что в дурку его в Твиттере. Ну, на допрос. Да? И я понимаю, почему он говорит. И почему он не а, так коряво высказался. Знаешь, почему? Потому что он не может до 5 числа сейчас ничего сказать. Ему там сто 180 дней дали. Тут Мальцев со своим. Там Навальный говорит, давайте Мальцева поддерживать. Там с 5-11. Понимаешь? И все, и, и у него цубцванг. Если он скажет, что он решил, то ему кранты, сразу кранты. Если он говорит, что он не решил, ну, как бы проседает его позиция перед 5-11. То есть народ как-то вот, даже те, которые его поддерживают, а он еще не решил, а фиг ее знает, чего там и так далее. То есть сейчас посмотрим, как он будет выкручиваться из всех этих ситуаций. Кстати, вот тоже в качестве порожняка, да, по поводу Голландии мы сегодня говорили. Это к вопросу того, решил, не решил Путин. В Голландии мы говорили об этом, что некурящим подросткам платят 200 евро в месяц, чтобы они, ну, чтобы стимулировать их. А в России пенсионерам всю жизнь проработавшим платят 120 евро. И поэтому, чтобы там не лежил Путин, он идет нахер, понимаете, просто нахер. Голландия, в которой нет ничего, в которой отвоевывают у моря, потихонечку там сушу отвоет. И Россия, больше 40% мировых богатств. И Путин не решил еще, будет он нас дальше нагибать И... или не будет, да, артист, блядь. И вот Путин объяснил разрыв между богатыми и бедными. А значит, почему бедных так много в России? И богатые такие богатые, а бедные совсем нищие. А это шоковая терапия 90-х. Это из-за этого 25 лет назад все случилось, и 25 лет Россия в шоке. Это как те ушлепки, которые при царе-батюшке рассказывают, что Россия живет херово, не потому что монархия и там долбоебизм, а потому что иго было. Иго, вот иго, понимаешь, путинское иго. Так что это называется первый пакет вали все на меня первый пакетчик, понимаешь там иго было шоковой терапии ельцин виноват все такое прочее первый пакет дальше путина стали спрашивать там задавать ему вопросы а он перебил и рассказал такой анекдот про, изра... про израильского солдата, я вот даже расскажу. Молодого солдата спрашивает: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец. А если на тебя идут танки, я возьму грантоветы и буду защищаться. Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террорист наступают? Он говорит, господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии? Путину показалось это весело, да, то есть, что он, он себя сравнивает с молодым израильским солдатом. И что, что вы, нет вопросы вы всем задавайте, Во, вы, иди нахуй, тогда будем всем вопросы задавать. И выбирать их да. всех. Да, и, всех, и, да. И, и Это второй пакет, первый пакет, сразу все пакеты открыл. Первый пакет виноват прошлые власти, второй пакет виноват народ. Понимаешь, народ винов, ну что, я тут один, ну люди такие, ну мы что? И Путин, на вопрос об электромобилях, Илона Маска пошутил про танки. Да, ну естественно, он же не может показать вот ту фотку, которую мы сегодня показали с людьми, которые летают на Марс, нюхай клей момент и употребляю бояршник. Поэтому он тут рассказал, мы открыто... Мы открыты, мы покупаем и продаем, покупаем все, что нам полезно и продаем все, что нам выгодно. Ничего здесь особенного нет, что вы думаете? Мы будем ездить э, на телеге, что ли? Нет, мы уже на телеге не ездим или на танках. Танки хорошие, правда. То есть это домашняя заготовка, притянутая за уши, чтобы не говорить о развитии, а говорить о том, что мы там зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. Такая старая домашняя заготовка, у нас есть танки, да. Вот мы на них, правда, не ездим, да, мы там продаем танки, там покупаем еще что-то там. Вот машины, танки продаем, покупаем машины, как у Маска. Я не знаю, кто их вов, покупает. Да, мы ездим на старых китайцах уже, о, да. японцев, не японцах, не европейцах, а китайцах. И Путин рассказывает о полете на Ту-160. Тоже за уши притянуто. Понимаешь, танки у нас есть Ту-160. И как заправляли, он летел на Ту-160 в качестве говна справа. А, значит, первый пилот аж у него там пот пробило, когда он заправился. А все это было связано с фильмом, который показали, значит, про Дженебекова, как в 1985 году происходило стыковка с неуправляемой космической станцией. вот путин тут вернул за уши что а еще и а я на 160 летал Классно такое, понимаешь, что есть, ему э, всячески нужно что-то э, выдавать такое свое. Он же не может так стоять в стороне, как-то, как а, а я так просто поссать вышел, помнишь, как в том анекдоте про собак. Вот. Он должен тоже быть тут каким-то молодцом. У нас сегодня такой разговор был по поводу того, что надо было оставить Путину дырочку, чтобы он сквозанул, чтобы он не был загнан в угол крысы. А я почитал, Маск набирает экспедицию на Марс. Вот, собственно, это и дырочка. Володь, покупай себе билет, это твой единственный шанс. Интересно, да уж... ты послужишь человечеству полезным. Ну тогда, тогда его просто надо, чтобы он подписал бумажки, как это. Не видно, на, на, на использование, на использование его тел. знают про планы Путина на юбилей. Да, тут пишут, что не исключены публичные мероприятия. А, в общем-то, на самом деле они ничего не знают, потому что не исключены публичные мероприятия в кругу родных и друзей, и близких, и хер знает где. В общем, короче, они очень переживают по поводу дня рождения Путина. Впервые вся Россия решила его поздравить так от души ботинками. Все вешаем ботинки. Путин, та, пишем, путилизация. Путин, ты утиль. Ну и все остальное можно от себя чего-нибудь. Путин иди в жопу, например, очень хороший, мне кажется, лозунг такой и, и немат, и, и креативненько, да. Вот. И, и Путин. Путин, гаджеты. Путин. Гаджеты. Сказал, что санкции используют против России для недобросовестной конкуренции. То есть это еще один пакет Путину выдумали, дополнительный, но он всегда тоже был у нас дополнительный, америкосы виноваты. Пендосы виноваты. США. Обама сыт по подъездам и передал эстафету Трампу. Так что вот санкции используют и, и все очень плохо. А еще он рассказал про Ким Чен Ира, который рассказал ему, что в начале 2000-х годов у него была атомная бомба и никакие санкции на это не повлияли. Вот такой он новость сказал, что у Ким Чен Ира была с 2000-х годов атомная бомба. Если хан разрабатывал для всех эту бомбу, да, всем продал и Ирану, и Каддафи, да, Каддафи заднюю включил 200 миллионов долларов, потратил, включил заднюю, да, то о чем речь-то? Конечно, это все знают, Во, открыл так, секрет по да, и он говорит, никак санкции на это не повлияли, и что он хочет что сказать, что в России он готов сделать так же, как в Северной Корее, так же будет хорошо, как в Северной Корее. Да? Что там санкции, у нас будет так же хорошо, Че вы переживаете, да, <laughs> и в МИД РФ пообещали ответить на новые канадские санкции. Представляешь, что есть вообще такая жесть. Новые канадские. На все санкции будут отвечать отдельно. Там какие-нибудь полинезийские санкции. Вот здесь вот канадские санкции. То есть, есть, есть огромное количество государств в рамках ООН. Да, и большинство из них приняло участие в санкциях. Вот каждому будут отдельно отвечать. А в МИДе будет... Наверное, целый отдел надо создать по ответам на санкции. Представляешь? Путин прокомментировал отношения с Трампом. Да, сказал, личных отношений у нас практически нет. Мы виделись один раз, говорили несколько раз по телефону, в том числе по сирийской теме. И тут мы с США сотрудничаем, находим какие-то совместные подходы и решения. Мы сегодня по сирийской теме еще поговорим. Насчет каких решений там и подходов все идет, да, и Путин заявил, что Россия ни с кем не ведет двойную игру, а Лавров заявил, что политика РФ в Сирии не имеет корыстного интереса и двойного дна, ну, честно говоря, и первое это дно дырявое там, совершенно это очевидно, у них у всех первое дно дырявое, у Лавровых там, Лавров... Обвинил США в смертельно опасных провокациях. От к вопросу о том, как они в Сирии там договариваются. И речь идет конкретно о Сирии. А Путин также высказался по курдскому вопросу. На самом деле ничего не высказался. что Заявил, что Россия никогда никого не провоцирует и всех пытается призвать к диалогу. То есть ни о чем. Ну как и Песков. А вот представишь, попросили бы Пескова прокомментировать то, что сказал Путин. Это было бы на три страницы. Да, вот. И стартовал России масштаб... стартовали масштабные учения дальней авиации. Вот вы мне скажите, идет война, да, и какие учения могут быть на войне? Вот, представляешь, война идет, говорит, а давайте мы учения будем проводить. Нахрена, когда идет война? Это даже просто объясняется. У нас генерал, тот, который даже дня в армии не служил, он откуда знает не, и ну вот, зачем, зачем делать учение? Ты проконтролируй, боевые дети, вы вот, тем более авиации, вы каждый день бомбите. Вот уже без бомбят с 21 сентября. Без бомбят в Сирию. А, и, и чего? А зачем? Ну, ты пришли туда инспекторы, он посмотрит, правильно бомбят, неправильно, запишет все, зарисует все на видео. Они же сами снимают все на видео, там, потом в интернете выкладывают. Ничего не понимаю, если честно. Вот э, Я думаю, что эти сирийцы, которых там бомбят, э, ведь очень много тут э, живет их э, родственников, друзей в России. Я уверен, что эти люди с большим удовольствием придут 5-го, 11-го и 7-го придут поздравить Вову. От всей души поздравят. Как вот он им отправляет посылочки туда, вот они здесь я думаю, будут тоже ответ делать хорошую. Вячеслав Мальцев, какого цвета будет революция, какого цвета развешивают ленты на столбах и деревьях? Прошу ответить, принять цвет революции. А давайте сделаем так, это же наша революция. Я в Твиттере сегодня э, создам голосовалку, Ну правда, там четыре варианта цветов, да? Ну, и мы повесим ленточки э, того цвета, за который большинство проголосует, Да. Ну, красные, вроде как, бы не годится, да? Красная лента, уже у нас красная революция была, да? Ну, желтая революция тоже же делали, оранжевая. Оранжевая, а ну, у нас желтая, какая разница, желтая революция. Не знаю, да, синяя, какая у нас остается, синяя, белая, зеленая, зеленая революция, такой джихад фактически. Нет, не знаю даже, как по цветам определиться. Потому что всего в голосовалке, в Твиттере 4, 4 позиции. Настоящий красный. Ну не знаю, многие, многие соскочат, скажут, что... Вот весь чат сегодня кипит каким-то сливом на дороге жизни. Ребят, не надо вот здесь вот этого всего разводить. А Посмотрите, какой сливчик? Я вообще не понимаю, о чем речь. Голубая, розовая. Красная Вячеслав, пьет. позвони, расторгуй насчет дороги жизни. А что там в этой дороге жизни-то? Я что-то не понимаю. Да я думаю, пока не вообще. Ну, может, устроили какие-то дебаты. Да, вообще пофиг. Вы что думаете, что там на дороге жизни что-то произошло и все, революции не будет? А? Пенсии по 30 тысяч Вячеслав, скажи про дорогу жизни. Говорю, дорога жизни. Дальше что должен сказать? Я не знаю. Я не смотрел, не слушал. И в общем Кстати, красивый цвет. нравится. Да, кстати, ну, трудно его найти. А вообще, это парфир, такой цвет парфира, самый такой. Это цвет, цвет современности. Да. Цвет современности. Хотя, может быть, прозрачную революцию. То есть это куски цел цел целлофана, просто завязанные, прозрачные нам куски чего целлофана. Скрывать, нам <сех> нечего скрывать, <сех> да? да. Прозрачный цвет прозрачный. Вот пишут в чате, Тимур, э, услышал вчера, что простите всем кредиты и ипотеки, взял два телефона в кредит. Молодец. Молодец, нормально. Российский Авидар в Сирии, лидер террористов остался без руки. Я сразу вспомнил, как вот я это прочитал. Так, сейчас тут вот надо показать прям, что я что вспомнил. Еще пишу, что вчера у нас было дизлайков 7 тысяч. Не знаю, вот, помните фильм, детский был мультик, самый любимый мой мультик детство корабль, призрак, японский мультфильм 69-го года, вся э, советская детвора смотрела, вот это там был гикробот, видите, у него нет левой руки, ему корабль-призрак отстрелил, вот, наверное, у гикробот как раз и есть у террористов главный лидер такой, основной, судя по всему, потому что с 21 числа бомбят, без, не прекращая стреляют, и за это время оторвали одну руку лидеру террористов. Одну, не две даже, представляешь? То есть, это такая игра в Шамиля Басаева. Помнишь, Шамиля Басаева, все время там у него сначала сообщали, что его убили... А потом говорит, не, его не убили, у него там ногу оторвало. И вот у него одну ногу отрывало раз пятьдесят, я помню, по сообщению. Каждый раз все выше и выше отрывало ногу. И я так понимаю, что это чушь а здесь, я так понимаю, лидер террористов, я говорил, или гикробот, или капитан Крюк теперь будет скажет, что у него оторвало руку, но он теперь с крюком там еще злее, еще злее стал. Уникальная ситуация. Открыл вчерашнее видео 64 тысячи семьсот просмотров, 7 тысяч лайков и 7 тысяч дизлайков. Представляешься такое? То есть это 14 тысяч человек приняли участие в лайках и дизлайках. Вот они бы так просмотры бы нам накручивали, да? Ну да. Не, хорошо. Если... Подписывайтесь на канал Артподготовка. Я вижу, у нас тут тысяча еще добавилось. 137 тысяч подписчиков у нас. Большими английскими буквами. Комментируйте после видео, после загрузки видео, ставьте лайки. А количество просмотров изменилось как-то? Сколько просмотров? 67, 64 тысячи. Очень мало. Я, это, это полная фигня. То есть это, это даже не тролли. Если бы тролли, то тогда бы увеличилось да, количество про, Нет, просмотров. Да, это YouTube чисто развлекается. Вот, ВКС да. РФ ликвидировали командование группировки Джибхата Нустро в Сирии. Но это командование оно... Опять. Воскреснет, да, и будет опять уже там у них вырастут руки, дополнительные ноги. Кремль отреагировал на информацию о пленных россиянах в Сирии. А, знаете, как отреагировали? Сказали, что видели сообщение. Да, да и, вот так. и вряд ли можно воспринимать это как официальную информацию. Заявили. Вот это сообщение о захвате. То есть они прекрасно все знают, кто это, что это. Если они не знают, то они полные дебилы, их надо разгонять. Если они знают и такое говорят, то они скоты, их тоже разгонять надо. Потому что граждане России попали в руки ИГИЛ. Что говорят в Кремле? А это не мы, да, вот по-другому никак не скажешь. Вот, значит, интересно то, что пишут, что мужчин-то опознали здесь. В России один из Домодедова, как и говорят, и там боевое братство заявило, что да, это он и есть. А второго опознали Навальновский. Они говорят, что он принимал участие в разгроме штабов в Ростове-на-Дону. И что они работали на вот эту частную военную кампанию, ну и многое другое. И что участвовали в боевых действиях, я вчера сказал, в ДНР ошибся. В ЛНР. Ну, для меня это не имеет большого значения принципиального, да, там в одном Плотницке, в другом Захарченко, а так-то, в общем-то, это одно и то же. Да, и вот э, тут, конечно. Мне нравится, как это называют. ДНР, и ЛНР. Да. И а вот, да, не, МИД выясняет гражданство пленников ИГИЛ. То есть, они не знают, граждане какого государства эти люди. Представляешь, все уже знают, а МИД все выясняет. Это вот Захарова нам пояснила. А родители пленного в Сирии россияне рассказали о просьбе ФСБ не поднимать шума. То есть, ФСБшники просят не поднимать шума. МИД выясняет, какие это граждане, откуда они взялись, а ФСБ... Знает, какие-то граждане, откуда они взялись. А чего же ФСБ с МИДом не поделится информацией? А то МИД будет выяснять, ноги сточит по колено. И Кремль не знает. ФСБ, кремль не знает. Идите к Пескову, расскажите. А то не знает никто. А ФСБ говорит, не поднимать шум. Может, ФСБ от Пескова скрывает? Или от МИД это скрывает? От кого ФСБ это скрывает? Интересная тема, да? Вот я так вот... Ладно, не буду, хотел я схохмить, что-то у меня какая-то черная шутка получилась. Не буду. А вот Минбарон заявил, что боевики в Сирии атакуют из-под военным США зоны. Да, да, вот представляешь, то есть это Виноват. третий пакет. США виноват. Почему никак не могут ИГИЛ победить? Ну а как тут победишь, когда там США? Блин, ну Представляешь, вот ватники, вот эту вот херню они вкуривают, и потом что они рассказывают? Там еще в воспаленном мозге, опьяненным боярышником, такое происходит, что вообще, и там такое выдает на гора. Так что виноваты США. А вот Коношенков заявил, ВКС готовы уничтожить ИГИЛ в подконтрольной США-зоне в Сирии. Интересно, а что же вот они уничтожали, уничтожали ИГИЛ, так и не уничтожили, да? Лавировали, лавировали, да не выловировали. Но две недели стреляли, одну руку отстрелили. Авиабомбы бросали. Да, да. Ну, Авиабомбы. ну да, но ну, я имею в виду. Да, и еще тут Бортников подключился. Они все какие-то пиар-асы. Стали, да, он еще. Пиараса, да, пиараса, да. Все абортник в всех. Террористы в Сирии и Ираке научились делать химоружие. О, блин, о, это почему? Это потому, что американцы виноваты, они делают химоружие. Это не башараса применял химическое оружие. Это террористы, которые научились делать, а научились, потому что их американцы кроют. Еще как бы не прекурсоры боевых отправляющих веществ, им туда. Присылает. О, о, тут все. Он же не может все сказать. Он ФСБшник, это все тайно. О, Эх, и клоуны, бля, такие клоуны, мама дорогая. Ну, представьте, никогда. Вот в России были злодеи. Ну жуткие злодеи в России всегда были. Эти людей пачками качали. Ну никогда, блядь, не было таких клоунов. Ну что ж, да че, да дотрахались до да мышей. У нас злодеи-клоуны. Ну люди, блядь, ну, ну, хрен с ним, уберите этого. Говорят, придет другой злодей. Ну хоть за него стыдно не будет. ФСБ заявили о планах главарей ИГИЛ создать новую всемирную террористическую сеть. Они не создали, оказывается. Дегил, оказывается, не создали. Это вот бортников тоже. Это тоже бортников. Как это сказать? Коры мочит. Первый. Коры, да. Вот коры путинской там этой челяди. Вот это то говорит, это то говорит. Тут вот я не знаю, что они нюхают. Вот мы за легализацию наркоты. Ну вот когда власть возьмем вот мы узнаем, что они нюхают это мы запретим, за это блять, расстреливать будем потому что это нюхать нельзя вообще ни при каких обстоятельствах секунду я вас перебил. здесь спор возник в чате по поводу того, какой флаг, флаг за вами у нас спросили, какой выберем цвет революции флаг у нас остается нашим флагом вот Для он сзади, мы выбираем цвет революции. Директор ФСБ, опять же, Бортников предложил запретить вирусы по всему миру. Причем я так понимаю, что он предложил интернет вирусы, он бы мог также запретить еще и биовирусы, ну в смысле бактерии, вирусы, там я не знаю, болезни. Голод запретить. Ну, телу, вот, полет да, Решили да. Жить. Ну, я говорю, они вот это точно нельзя нюхать ни в коем случае, потому что, ну, все, вот мозг просто у человека вытекает, у Путина. Вот сегодня, сегодня просто люди с размягченным мозгом что-то рассказывают, и кто-то потом спрашивает, что а, а, «А как мы можем у них забрать власть?» А как мы можем у них ее не забрать-то? Если мы, не дай бог, у них не заберем власть из-за того, что окажемся большими дебилами, то все, просто все рухнет. Потому что такие дебилы не в состоянии управлять. Они собой не могут управлять. Они, наверное, уже в штаны мочутся. Надо посмотреть. У них должно уже и штанин течь. Папа. У них да, должны такие штаны, как у Гаким Чен Ына, быть. Вот эти, наверное, чтобы не, не просать и не просрать их. Наверное, эти штаны вот для этого... Понимаете? Беженцы Рахинджа получат помощь из России, ее окажет фонд Ахмата Кадырова. Ну, естественно, то есть сейчас Ахмат Кадыров еще больше нагнет людей да, со страшной силой, скажет: надо помогать этим беженцам. Ну как уже вся а, Чечня помогает этому фонду. Ахмат Кадырова, да, то есть туда несут две трети зарплаты стабильно каждый месяц, а сейчас собирают на День города. Завтра же День города в Грозном. Это, знаете, что такое День города в Грозном? Это день рождения Рамзана Кадырова. собирают на День рождения. Ну, сказать нельзя, в общем-то... Стыдно. Ну, это не стыдно. но, но все, каждый же понимает, на что собирают. Ну, это вот для... Прессы, а то там, видишь, как-то вот кто-нибудь какая-нибудь газета напишет, еще кто-нибудь напишет. Поэтому собирают на день рождения Кадырова, на день города, вот такой вот день города получается. А вот король Саудовской Аравии прибыл в Россию с визитом. Ничего хорошего нет, я могу сказать королю Саудовской Аравии, что Путин бедоносец, в ближайшее же время он в этом убедится. Приехал за своими проблемами. Да, незачем ему было, да, тут вот да приехал за своими проблемами, это точно. То есть он хочет какие-то проблемы решить, да, а в результате наживет. Не надо было ему этого делать. Не, я понимаю, он считает себя, так сказать, ну, одним из лидеров мусульманского мира, и на самом деле является одним из лидеров мусульманского мира, возможно, самым. Ярким лидером, ну, самым главным лидером. Поэтому он приехал какие-то решить вопросы с Вовой, который бомбит беспощадно Сунитов. И то есть, с одной стороны, это такая благотворительная, хорошая акция. То есть, он приедет, он сейчас будет что-то договариваться, о чем-то разговаривать, чтобы ну, завязали бомбить детей а вот что из этого получится, ну, я мог бы посоветовать этого не делать, потому что получится из этого полная херня. Президент Венесуэлы тоже прибыл в Москву. Ну, это-то совсем по другому Привы. вопросу, Привы. да. Привы. Да, и причем вот интересно, вот тут на энергетическую неделю это повод. Ну, Венесуэла огромные запасы нефти и газа имеет. Он приехал на энергетическую неделю. На самом деле он прибыл в Россию, чтобы продолжить строительство прочного альянса сотрудничества в энергетике и э, совместном развитии. Вот так это называется. А на самом деле он там заявляет не про энергетику, а говорит так. «Спасибо жизни». Ну, Богу он не может сказать, там Боливару тоже… Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер, лидер стран с быстро развивающейся экономикой. Это Владимир Путин. Стран с быстро развивающейся какой как быстро развивающейся экономики да, развивается в какую сторону? То есть я что могу сказать? Конечно, Мадуро должен сказать Путину спасибо, если бы не Путин, таким ушлепком как Мадуро был бы Кирдык. Но это однозначно еще в чате пред, предполагаю, что Мадура сюда везет кокаин. Нет. Если он это по послали, а здесь самолет... Нет, кокаин. кокаин зачем? Они возят прям пароходами, там все нормально. А я бы как-то, угодно... да, да, я бы посоветовал. Вот американцы не знают, как устроить рок-н-ролл. Вот самый простой путь рок-н-ролла. Отопить кораблик. Нет, зачем его топить? Его надо как раз задержать или самолет заставить сесть на каком-то аэродроме. Или корабль. И все. И, и информацию они всю знают. Достаточно или самолет с кокаином посадить. и Люди начнут петь такое, что вам не горю. Все, сразу двух зайцев они убивают. Они это все прекрасно знают. Почему не делают, я не знаю. Вот это для меня загадка. Вроде, у них срок то есть, помогает. это самый простой путь был бы. Качев пообещал появление российского пармезана через три года. Непонятно, зачем российский пармезан через три года, когда сейчас можно уже было да. бы есть нормальный Француз. швейцарский, французский, если бы не было ушлепка э, Саши Вора, да? Если бы не было Вовы Вора, то можно было бы все нормально и не париться. И не воевать, да. И, и, за, и вот российский пармезан, как российский комамбер, будет стоить, блядь, я вам скажу, вот Саша Вор сделал российский комамбер. Знаешь, сколько стоит российский комамбер? Ну, нет. Российский комамбер стоит почти 5 евро. Но надо сказать, что комамбер во Франции стоит 1 евро. Это в нормальном дорогом магазине, да. Ну не в дорогом, но в, в, обычном, да, да. в, перекрестке, в так перекрестке, так назовем, в перекрестке, да. Поэтому, представляете, это вот, вот такой он сделал камамбер. При этом зарплата во Франции, что вы но... зарплата в России. Ткачев еще заявил о возможности России стать мировой аграрной державой. Бля, представляешь, что говорили при коммунистах? Говорили в то время, имея в виду царя бачку, «Россия была аграрной страной, а стала индустриальной державой». Помнишь, это главное было, блядь. Ткачев нам предлагает вернуться туда же, к царю-батюшке. То есть, иными словами, как Черчиллю, ну, это не приписывают, вроде он это и говорил про Сталина, что он принял Россию с Сахой, а оставил с атомной бомбой. И прикалываются, что Путин принял Россию с атомной бомбой и оставил сахой. Так он еще не оставил. Путин еще не оставил. Еще саху нахер отнимут. Вам сыр пармезан обещают через три года. А до этого кормить никто не собирается. Я бы еще про саху бы поспорил. Какая может быть саха при цене на горючее 40 рублей за литр? Ну да. Минпромторги заявили о росте доли российских лекарств на госрынке. Мальцев наверняка НДС в одной евро не включил, а в России включен в цену. Да нет, ну, ну мы покупаем за 1 евро. 1 евро принеси, евро. покажи сыр, дай мне сыр, Кабамбер, который я покажу. Вот он стоит 1 евро. 1,09, 1,07, 1,25, 1,17. Ну, не 5. Не 5. Блядь. Ну принеси любой. Блядь. Разный дай. Давай разный. Блядь. Ну вот он, ну что бы, врать вам будет, Вот сыр, вот сыр, вот, вот, вот тоже сыр-камамбер. Все, вот он стоит, а вот этот 1,09 стоит, а этот 1,17, или нет, наоборот, наоборот. Мальцев, уходи, уходи через О пишется. <свят> ну ладно, можешь придираться Нет, это не ви... Винни-Пух пишет Ну я на всякий случай А то Винни-Пух потом где-то так скажет <свят> Ему дадут по затылку Если он так кому-то скажет ну, да. Нет, на случай Если он будет все-таки про Путина Чтобы нормально один мат, Мальцев, отключаюсь. Ну что ж, ну один мат, до все, свидания. куда деваться? Ничего другого мы не можем, кроме мата. Представь. В Германии пишут тоже один евро стоит, видите? Тоже. А в Швейцарии говорят, еще дешевле. А. Ну, нам России-то куда до Швейцарии. Ну да. У нас Саша гор есть, его кормить надо. Хватит материться. Лена Вянова хряпнула, пишет, что волна можно не даже ничего. не считать. Нет, она пишет, что в Волгограде на 7 число согласовали пикет 18.00 на площади Ленина. Так что все-таки где-то кто-то решается пойти против воли. А Волгограде. где, в каком городе? В Волгограде? В Волгограде. Очень хорошо. Минпромторги заявили о росте доли российских лекарств на госрынке. Да. Ну, понятно, что если западных лекарств нет, то будут российские, но совсем по другой цене, да? Те вчера, да, по 3 рубля, а эти по 5, да, но сегодня. Мы это уже проходили, это так же, как с камамбером. Это импортозамещение камамбера за 1 евро на камамбер за 5 евро. Это такое классное импортозамещение, просто, честно говоря, неожиданное. Верховный суд РФ предложил масштабную процессуальную реформу. Да, и теперь, знаешь, как, в чем заключается масштабная процессуальная реформа? Я вам, как юрист, скажу, это вообще самое прикольное, что можно только придумать. Можно теперь решение по многим делам делать немотивированные, только резолютивную часть. Всегда раньше резолютивную часть произнесут, а провозгласят там мотивировочную долгу надо сочинять судьи тупые во многих регионах, во многих судах то есть, ну, это большая проблема. То есть, те, кто хочет служить Путину, туповаты, ну, так вот мир устроен, да? Они мотивировочную часть не могут написать. Им привозят ее из областного суда по каким-то резонансным делам. Ну, они же не может продолжаться всегда. Они хотят избежать этого. Просто раз написали приговор или решение, а мотивировочная часть, пофигу, зачем. Она абсолютно не нужна для них. Ну и многие другие вещи. А, да, вот, например, теперь граждане сами должны узнавать а, суда судах с своим участием. Повестки не будут, присылать они. Да, ты должен каждый день звонить в суд и говорить, там в этом суде меня не судят. Нет, а в этом суде не судят. Представляешь, то есть такое количество судов, и ты сам должен узнать, что тебя там судят. Это ли не бред? И как здесь не ругаться матом? Я напоминаю, что их, э, очень хороший путь у них был. Также со мной, кстати, разобрались, а, значит, когда по гражданскому делу делают вид, что тебя вызывают. На самом деле тебе даже повестку не присылают, а с почты присылают, что а, ты, значит, это уведомлен. А у меня другой вариант вообще, я там даже прописан не был. Но почта меня уведомила. И, и решение суда оставили в силе. Я жаловался, что меня не уведомили. Решение было принято по вопросу, по которому прошел срок исковой давности. Но так как э, срок исковой давности не исчисляется, исчисляется только в случае, если это заявлено, то есть он говорит, Ваша честь, прошу учитывать срок кусковой давности. Все, им говорят, держи коряк, иди отсюда, ты нам не нужен. Понимаешь? А поэтому ответчика не уведомляют и в его отсутствии принимают решение, говорят, ты уведомлен. А сейчас вообще не надо. Представляешь? То есть он ничего, никак не может защититься, потому что его там не было, а он надлежащим образом будет уведомлен, потому что он должен сам знать. То есть он должен обзванивать, когда с утра все суды, то есть еще с ночи, потому что там где-то на Камчатке уже утро, да, и он должен с вечера начинать звонить и спрашивать, там не назначено заседание нигде по поводу меня. Мало террористов. Да, э, те тройки, которые судили при сталинском режиме, это, mm -hmm. это уже даже, так сказать, так, Конечно, ты чё! Тогда была абсолютная видимость законности, то есть видимость должна была создаваться при помощи законов и при помощи документов, которые прикладывались, то есть они там как-то старались свою поп подстраховать. Почему старались? Потому что, собственно, за беззаконие расстреляли этого Ежова и всех остальных. Там той бумажки нет, этой. то есть по формальным основаниям расстреливали, ты понимаешь? Бывший гособвинитель Владимир Чечин рассказал, как он незаконно построил здание районной прокуратуры. Да, это такой Володя Чечен из Саратова, которому врулили деньги. Он в прокуратуре там всю жизнь работал, да, в Октябрьской. Вот. И ему дали вроде бы взятку. И с этой взяткой его поймали. А сейчас вот во время судебного заседания он заявил, что построил несколько прокуратур. Вот Волжской, например, за 15 миллионов. Стоимость здания прокуратуры Волского района составила 15 миллионов. Безусловно, я знаю, что это незаконно. Все, что я сделал, я никогда не афишировал. И все прокуратуры в Саратове, начиная с заводской и кончая там Волжской, они все построены незаконно. И следственный комитет, который напротив прокуратуры, здание тоже незаконно построено. То есть делалось это таким образом: строителям давался участок, строитель ну этот подстройку отжимала его прокуратура областная, то есть на всех наезжала, получали участок, строили дома, а рядом строили, значит, за это строили. Я имею в коммерческое жилье, а за это устроили прокуратурой. Или как в заводском районе, то есть построили жилой дом, а на первых там двух или трех этажах заводская прокуратура. Вот так. Причем построили в парке в заводском районе, в рекреационной зоне. А тут Сарапин пишет, можно ли, не нарушая конституции, людям гулять по Москве с сельхоз и другими инструментами, такими как... Топоры и Тяпки я от себя добавляю. Добавляю все. А всего. то скоро 5.11. Напомните людям о главном реквизите праздника. Ну, да. Отпоминали. А вот еще новость. Чубайс объявил о старте производства складного электробайка УДЖЕТ, который будет стоить 500 тысяч рублей. Нет, мы а сегодня поговорим, знает. подожди, мы об этом поговорим, я просто еще хотел сегодня сказать, что я обратил внимание, никогда не обращал внимания, что Чайка, ну раз уж по прокуратуре мы говорили, что он Юрий Яковлевич. Понимаешь, вот тогда, когда говорят там, э, но касаемо жуликов и связано с отчеством Яковлевича, я все, все время Альхина вспоминаю, Александра Яковлевича, э, который домом Сабеса командовал, да, помните? У него были братья, я вот даже выписал, кроме старуха за столом сидели и Сидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич. И Паша Эмильевич, да, вот, так, кстати, Юрия Яковлевича не было, мы его тоже могли за этот стол посадить, но он за этот стол не хочет садиться, понимаешь, вот там Яковлевича жили за счет старух, но жили на правах старух, то есть там же они делили с ними вот эту кашу, которая на машинном масле, они что-то крали, продавали и так далее, но они там же, этими же одеялами закрывались, а сейчас Яковлевичи за счет старух живут на Майами, и это огромная разница, когда говорят по поводу бытовой коррупции нам причесывают, вот это исследование они проводят по поводу бытовой коррупции, вот это воровство такого бытового плана, это вот тех Яковлевичей, да, когда они живут в доме Сабеса да, на старухских правах а нынешний Яковлевич, лишили старух всяких прав, чтобы жить на Майами. Вот в чем дело. И это разные вещи. Соратники в чате нам напоминают, что в Мурманске 7 числа на 5 углов в 18.00 будет митинг. Белковский обосрал Навального на эхе, а Мальцев говорит, мой друг, Слава, кто из них, кто и друг, ну, Стас, конечно, мой друг, вопросов нет, а его отношения с Лешей меня совершенно не должны касаться, да. Я, я Слава, верю, что Белковский кого-то обсирал, то да, вас и да, да, да, я, я тоже, я тоже, я посмотрю, мне все не написали, я посмотрю, но я тоже думаю, что там никто никого не обсирал, я думаю, что хм, Стас, как всегда, Ярко выражался так и, и двойственно. Ну, любит он так выражаться, поэтому и ему привет. Кстати, те, кто наш смотрит, увидит, скажите все, привет. Еще сообщает, что полиция получила указание жестко подавлять митинги 7 октября в Петербурге. Как раз-таки можно захватить инвентарь. Когда седьмого будут жестко подавлять, да. да, ну надо, значит, заранее начать. Значит, надо с шестого. Они же не знают. Они им сказали, седьмого подавлять. Не, значит, не, надо не, начинать с шестого. не я наставил на инвентаре на самом деле. Вот, прошу, Вячеслав, будет работать почта в ноябре? Хочу заказать в аппарат. Плохо. Не знаю. Как да. всегда, плохо. Но до этого, когда находили у обочины кучу всяких коробок почтовых, да, потому что их разобрали и все потроха вынули, это она хорошо работала? Глава Росна она объявила. Так, так, да, извини. Помнишь, как тот анекдот, когда мужик под эту циркулярку попал и руку мат отхерачили. Ну, его вывозят из этой из операционной. Руку пришили. Все. Начинают его от наркоза. А вот здесь он говорит, смотрит на руку, на эту. Там она у нее тут перемотана. И он говорит, «Доктор, вы мне руку пришили?» Он говорит, «Да, пришил. Еще рука будет на нормальной работе. Он говорит, а еще, еще, еще лучше, да, чем до этого. И я смогу играть на скрипке. Он говорит, сможете. Он говорит, тогда операции не мог. Хорошие операции да, вообще да, не мог. Никогда. вот так и здесь. Главорозанов да. объявил о запуске производства электроскутеров по 600 тысяч рублей. А значит, что это, говорит? это не к ночи будет помянут Чубайс. Вчера нас спросили про Чубайса, мы стали что-то говорить, а сегодня вот он уже натурализовался и заявил про электроскутера по 600 тысяч, которые будут весить 40 килограмм и что будут отличаться также от всех остальных скутеров, как iPhone отличается от телефонов. То есть, вот его... его да. Я сразу вспоминаю как, чего, слова Чубайса по поводу того, что за один ваучер можно две Волги, что тогда он, помнишь, говорил, да? Так что не к ночи будет помянут. Вот свет, свет, свет, свет. А еще говорят, люди не меняются. Ну да. Люди меняются. Люди меняются. Еврокомиссия подала испротив Ирландии за неспособность взыскать с Apple 13 миллиардов нал налогов? Да, ну надо сказать, что Ирландия э, с, э, в отношении Apple приняла решение об ослаблении налоговым. Долгое время это действовало. Потом Еврокомиссия подала в суд, и суд сказал, что это незаконно. И таким образом образовался долг в 13 миллиардов. Ирландия не спешит взимать Сепл, потому что если будет пытаться взять Сепл, Apple, Apple, конечно, катапультируется оттуда из Ирландии. Более того, может обратиться в суд и сказать: ребят, вы че ж, вы нас развели. То есть, И тут еще бабушка Надо сказала, кому придется эти 13 миллиардов вытаскивать. Да? И с этих налогов надо же понимать, что Евросоюз. Как бы участвует в том числе и в получении налоговых прибылей, То есть это не чисто деньги Ирландии. Ну, то есть цепная реакция возникает. И, в общем там все сейчас так запутано, что в результате все, всех призывают успокоиться. Ну, когда всех призывают успокоиться, значит, через минуту начнут всем по рогам навешивать. Стрельба в Лас-Вегасе подняла котировки производителей оружия. Ну, мы даже и не сомневались, в общем-то, как рассуждают Люди рассуждают правильно, что чтобы защититься от человека, который в тебя стреляет, нужно иметь оружие, чтобы стрелять в него. В ответ. Вот представим себе, даже люди, вооруженные просто пистолетами, я не говорю про какое-то другое оружие, просто пистолетами были бы а, в, а, там, ну, вот, где вот. они были, да, вот где они были на этом а, мероприятии. И какой-то черт стал бы шмалять. Я допускаю, что там могли погибнуть еще и в других номерах невинные, но его бы они загасили сразу. Представляешь, куча народу из пистолетов начала бы в него фигачить. Я понимаю, что расстояние большое, но там были бы наверняка хорошие стрелки, и его бы укокошили в два счета. То есть сразу. Это как раньше в стрелковом бою, когда стреляли из мушкетов, главный залп. Да, то есть, не важно, что Потому оружие, да, абсолютно, огня, там, да, оружие никуда не попадает. Главное, плотность огня. Сейчас дали бы по нему, все, его бы пристрелили. Было бы такое количество жертв или не было, я не знаю, но люди могли бы и себя защитить, и они имеют право это делать. Американские СМИ заявили, что спецназ США ошибся этажом во время поиска стрелка в лас вегасе Ну, видишь, тут вот лифт виноват. Всегда есть тот, кто виноват. У Путина США виноват, у США лифт виноват. В общем, у всех всегда есть кто-то виноватый. Трамп ответил на вопрос о возможном контроле за ношением оружия в США. Спрашивают, а вот Вялова хряпнула, пишет, сначала надо понять, откуда стрелять. Там даже на видео видно, что люди видели, откуда стреляют и комментировали. Да, и там стекла да. зеркальные, а угу. когда они разбиты, раз, да. они черные. То есть их очень хорошо видно как да. раз. Да, вот он ответил, что возможно это пройдет, то есть контроль над оружием, но не сейчас. И я с ним абсолютно согласен. Трамп навстречу жителям Пуэрто-Рико бросил в толпу бумажные полотенца. Но это такая была шутка. Он сказал, что по, э, ураган Мария в пуэрто рико подпортил бюджет США. Ну, имею в виду, что-то что, что -то там каких-то дадут денег. Госдеп США не стремится. Э, США не стремится сменить режим в КНДР и не ищет повода для вторжения. Ну и зря, что можно сказать? Мы можем сказать и зря. И толстенький это понимает. И поэтому так выпендривается. Если бы был другой вариант. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, вот когда начинают говорить такие вещи, значит, готовить какое-то <соценно> такое частное, ну, не частное, ну, в общем, убийство, как его братца. Обычно, когда говорят, мы сейчас пойдем воевать, там, скорее всего, никуда не пойдут. А вот когда такие вещи говорят, знаешь, может, что-то затаились, и может, кто-то в него в попу плюнет ядовитой стрелой, а у нее там штаны такие, пар... а стрела... Да? стрела, значит, должна быть кумулятивная. У нас еще одно объявление по поводу митинга, который будет 7 числа в Московской уже области, в Нарафаминском районе, поселок Селятина с 12 до 14.00, э, против строительства мусорного завода. Приходите, будут все наши. У ДК «Мечта». Путинизация начинается, пишет нам соратник с них в мире животных. Так что всех ждем, кто будет поблизости, приходите, не пропустите. Важное мероприятие. В КНДР запретили продаж бензина всем, кроме представителей власти. Видишь, вот ну, в КНДР проблемы с бензином. И, да, значит, и случился было. кризис. Да. А, говорит, у нас никогда не будет проблем, потому что мы добываем. Но а, Венесуэл тоже добывает. И там проблемы с бензином. И на душ население гораздо больше, чем мы добывают. Поэтому тут, в общем-то, надо, надо ждать, да? А лучше, а лучше не ждать, а готовиться. Выносите Путина, и все будет хорошо. Давай донат прочитаем, и потом еще ответим на вопросы. Так, Ксения пишет: как найти того, э, такого мужа, как Мальцев, если в стране одни овощи и слабоумные, где искать «прекратите, Ксения, вы знаете, это очень похоже, где там такого, как Путин и так далее». Я думаю, что если бы Мальцев был вашим мужем, вы бы еще 10 раз сказали «свят-свят-свят» или, или должны сказать «свят-свят-свят», что Мальцев не мой муж. Вот, вот так должны сказать. Я думаю, что моей жене не позавидуешь. Сосед пишет ребята, завтра остался месяц, запускаем салюты». Ривкоины. Да, завтра салюты обязательно. Да, спасибо, сосед. Среди э, свой среди чужих Москва задыхается, нужно что-то срочно делать. За последнюю неделю пять случаев подросткового суицида, и то это только в моем небольшом районе. Ну вот единственный вариант спасение единственное от суицида революция. А знаете Сидим, почему? Как только случается такое явление, как революция, самоубийство прекращаются совсем надолго. Почему? Потому что даже больные люди, даже люди, находящиеся вообще в крайней степени депрессии, они как-то социализуются, они интегрируются в этот мир, они видят, что мир меняется. И это единственный способ спасти наших детей от суицида. Это тоже, тут очень важная тема, и правильно, что вы ее подняли. Вася пишет, салют, не могу понять фор формулу начисления рифкоинов, посмотрите, пожалуйста, мой счет, по-моему, начисление тут некорректно, донат на пожалуйста, удачи всем, Спасибо. заранее. Спасибо. Да, не только Васе, всем напоминаю, кто давно донатил, еще со времен стрима, просят зачислять на Ривкоина. Многие просят зачислить за какие-то предыдущие месяцы. Вы, пожалуйста, пишите там свой мейл, потому что найти ваши предыдущие донаты будет очень сложно. И, тем более, без мейла зачислить будет совершенно невозможно. Так что пишите. Город Энгельс, на отстрелу пырей. Спасибо. Мизантроп. Вячеслав, я живу в Ставрополе, движухи нет. Что, посоветуете ехать в Москву на Ривкоин? В Ставрополе очень сильное движение. Вот у вас... Ник Мизантроп, может быть, поэтому по люди, люди да, находящиеся в другой системе координат, да, они, они как-то и не общаются. Вы попробуйте, вы возьмите Ник Филантроп, там, я не знаю, или оптимист, да, и, и сразу же найдется целая куча улыбающихся, которые там в Ставрополе есть. и У нас очень неплохие связи с тамошними националистами которые не ватники, которые 5-11 знают, что делать. Там огромное количество, в общем-то, либеральной публики, очень жестко настроенный в Ставрополе. Очень жестко настроенный. У ну, Навального там есть люди. Ну и наша там арт-подготовка есть, так что. А мне вспоминается мем, который ходит по интернету. Когда спрашивают, что государство, когда говорят, что государство заворовалось, и спрашивают. Что нужно валить, а пессимисты спрашивают куда, а оптимисты спрашивают кого. Вот такая сатира. Э, Мистер от, Тороль, да. Люди, не слушайте этого бордача, не будьте неблагодарными, Воспалите президента Владимира Путина. Не забывайте, что только при Путине вы получите возможность посещать безвиз свои ленты КНДР. Да, это очень важно. Кот верный, Мариночка, друзья, привет, копеечка на хорошее дело, Слава, как вы думаете, является земля национальным богатством, должна ли она быть национализирована? Золотая или серебряная революция, не знаю насчет золотая или серебряная, хорошее название какое-то, тут уже бриллиантовая, сто ли, это какая свадьба? Да, надо подумать. А земля, земля это особое национальное богатство, понимаете, если какие-то другие богатства можно переместить, то это недвижимая часть, которую вообще нельзя переместить, от нашего владения, пользования и распоряжения ничего не зависит, мы можем ее только засрать, и то, и то не навсегда, да? И поэтому с ней ничего не случится. Единственное, что нужно с ней сделать, это для чтобы могли добросовестные, так сказать, вот пользователи, тот, кто ее сейчас использует для сельского хозяйства, нормально использовать, чтобы они могли ее получать, эксплуатировать эту землю и так далее. Даже в римском праве... Да, был правило передачи земли за давностью пользования. То есть, если человек пользуется землей 10 лет, то она за давностью пользования переходит к нему в собственность. Так было. Поэтому мы, конечно, стоим за право собственности на землю, безусловно. Но оно условно. Мы, безусловно, стоим за условное право, потому что... ну как. Какое? Человек смертен. Его право, собственность, на эту землю быть похороненным в этой земле, вы же понимаете. Поэтому никаких, никаких вечных прав у человека быть не может. И не может у его семьи быть этих вечных прав. Поэтому чистая условность. Павел Зеленоград, спокойно реагируйте на мои донаты. Я просто хочу чертов рассудительный ответ на то, что я не могу понять в принципе. Ого. Павел, да мы это вроде нормально, как раз я не знаю. А мой что-то ругался я Или что, не, не помню Я что-то вроде на никогда не ругался За мы не ругаемся? самогончик из Шумейка Шумейка в Энгельском районе Находится отличное местечко Терпение машины бывает предел И время его истекло. стекло И тот, кто во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло в стекло, да Это про якостребитель. истребитель Мотор мой гудит да. Кстати, в Шумейке находился э, учебная часть, находилась артиллерийская, где э, мой дед, э, заместителем командира, был до июня 1941 -го года. А в июне вся эта часть, 14 числа, а это тяжелая гаубичная артиллерии была передислоцирована под Брест и встала в двух километрах от границы. Это к вопросу того, что кто-то в ледокол не верит. Да? То есть, два километра, а стреляли они на глубину 25 километров. То есть, это, их не могли там ставить для того, чтобы они э, сдерживали. Это наступательное оружие было. Олег Гордичук, из Львова и с любовью. Спасибо. Спасибо. Павел Зеленоград, но ну, почему родиться и осознавать себя русским в своем доме такая ошибка? За что меня потом пристрелят? За нетолерантность, как бешеную собаку или упрячут психушку? Нет, ну как, тоже это русский, как говорил Суворов Александр Васильевич, мы русские, какой восторг. Я абсолютно с этим согласен, хотя, в общем-то, я и не ватник, и не думаю, что вот... Какие-то зерна там имперскости это вата. А главное, чтобы они не прорастали в что-то худое. Главное, чтобы они прорастали во что-то хорошее. А, в общем-то, давайте говорить откровенно, что у нас есть чем гордиться. Много чем гордиться и вполне разумно так сказать, ощущать себя русским человеком не отрыва от всего остального мира. А почему нет? Русский язык. Вот из современных вещей, не ватные вещи, которые там за всю хуйню, как медаль, да? А в интернете. Второй после английского по значимости и по использованию русский язык. Второй, хотя есть китайский язык, есть испанский язык со всей Латинской Америкой, есть французский со всеми французскими колониями. Хинди. Да? Хинди я забыл, <свеч> да, Хинди, да, там, ну не полтора, но, но в любом близко случае, да, близко к этому, представляете. И русский язык второй в интернете. Это, это современная гордость за русских, конечно, да. И тут что тут, греха таить. Поэтому нет, тут ни, ни, ни в коем случае это не должно как-то кого-то обижать, там что я сам русский человек, и, в общем-то, но я никогда не гордился тем, что я русский, я гордился конкретными делами, понимаете? Хотя, и, честно говоря, и наверное, всегда и гордился тем, что русский. Ну, так мы устроены. Что-то я это. Прогнал, прогнал немножко, сейчас вот анализирую, наверное, да, наверное, все-таки ватности у нас полным-полно, и надо вот эту вот грань четко для себя каждый должен выдерживать, чтобы не скатиться куда-то совсем в эту имперскость. У меня отчим, отчим РФ, консул РФ во Франции, он же не пострадает от революции, кстати, пусть консул РФ выделит нам помещение во Франции по моему официальное письмо вот написано. На да, разве он может это сделать? Николай, от многодетной семьи были у вас в Лохина, сильной помощи не ждем, а готов, спасибо. Ломали, 07. что будет с гипдэшниками? А что будет с гипдэшниками? Ничего не будет. Ну, во-первых, конечно, такое количество дорожных, так сказать, работников нам не нужно, такое количество камер не нужно. Нам нужны хорошие дороги на которых абсолютно не будет никаких гаишников. Зачем? Вот сейчас мы видели гаишников, например, на платных дорогах. Нет, ну потому что они хорошие, на эти платные дороги. Поэтому найдем, чем людям заниматься. Самое главное, что... И что делают на, дор на дороге гаишники? Чем они полезны? Да. Они нужны там, где составлять ДТП, там, где какие-то спорные ситуации... Машины они не эвакуируют, помощь на дорогах они не оказывают. Что это такое вообще гаечник? Сегодня? Нет, я считаю, что логичная такая полицейская служба ⁇ это патрульная служба. То есть это и те, кто занимается дорожными делами и патрулированием одновременно. Ну, ну зачем разделять? Да, ну да, во многих странах. Так. Виталий, на день рождения. спасибо. Спасибо. Татьяна, сын русский Выходит из, из Таджикистана Живем в РФ 17 лет Не можем ему получить гражданство Что нас ждет после революции Гражданство, что же после революции Какие вопросы, вообще бесспорно Причем всех людей, которые э, Так скажем, являются этническими русскими Являются этническими э, Представителями тех наций Которые проживают в России да, Которые знают русский язык ну, а может быть, даже и не знает русский язык, если он там живет, там, третье поколение во Франции. Но ну, почему не дать ему русский паспорт? Ну, привезли, да, на вот, Консульство пусть занимается. Привезли всем. Правильно, эти русский паспорт. Нужно тебе? Не нужен. Я считаю, все белорусы, все украинцы должны получить. Хотят, не хотят, это их уже дело. Всем отдать русские паспорта, вот те там. Ты гражданин России. Там. Имеешь право на долю национальных богатств. Имеешь право... На все, в общем-то, на что имеем право мы. Я думаю, что мы многие вопросы решим мгновенно. Владимир, здравствуйте. Послал вам фото на почту. Посмотрим, Владимир. Посмотрим, спасибо. Боевик Мальцева, СПБ, соратники. Завтра 5 число, день крайнего салюта. Закупился почти на 5 тысяч. Буду гроготать на весь район. Это будет мой наикрутейший салют за год. Не ждем, а готовимся. Да, не ждем, а готовимся. Всех прошу, тоже надо сцедануть, чтобы все было, везде было слышно. И всех приглашайте. Навальновских приглашайте. Либералов, националистов. всех стаскивайте на салют. Афина Геленджик по усмотрению. на Наривкоины, пожалуйста. Очень жаль... Что у меня нет квартиры в Москве на четырнадцатом этаже. Поместились бы почти все соратники. Моя почта. Спасибо. Сосед. Смотрел на днях вебинар. Костя Зеленин предложил кому-то взять башмаки у соседа. Официально заявляю, у меня давно все висит. И еще заказала у бомжей 5, 5 рублей. Да, вот, кстати, у бомжей надо надо заказывать тоже башмаки. так Андрюха. Кипятильник. Для охотников за головами. Вчера в такси у меня развязался язык по причине 150 грамм. грамм. Попали в пробку. Прошелся по всем уродам. Таксист сказал три раза спасибо. Либо это сарказм, либо в нашем стане плюс Один. Хорошо, молодец. НС. Какие ваши планы по Соросу? Считаете ли вы, что он враг человечества и надо его также держать подальше от нашей страны? Вы знаете, во-первых, во я думаю, что Сорос абсолютно никаких проблем, ну, по причине, во-первых, старого своего возраста нам не доставит. Во-вторых, у нас же все открыто. Те вещи, которые приписывают Соросу, он делает э, тайно. А у нас все открыто. Ну, какой, какой вред может причинить Сорос, если мы абсолютно ведем открытую политику, открытую экономику и все остальное? Сентябринка, Тольятти. На салют победы. Спасибо. Спасибо. Дашь бог. Смело сметай слабых. После революции помогу с деньгами и по науке. Боги следят за тобой и знают, что ты вождь революции. Спасибо. Хунта Мальцева, Рязань. Вова, готовь три пакета. Спасибо. Боже, распаковал. Анатолий. Анатолий. Соратникам, нашим здравия, информационный мир ускоряется Путина, его путиноидов сбросить в канализацию. Слава Богу, осталось немного. Будем последовательно мужественны, целеустремлены. Да. Павел Зеленоград. Дядь Слав, я требую обоснованных ответов. Именно как вы сами сказали, человек обладает инстинктом самосохранения. И получается, что я не больной на голову <laughs> и не фанатик по вашим же словам. Да, согласен. Но Мы уже вроде как ответили, да? Антон Наумов. Мы победим. Вячеслав Андрей Константин. Вам здоровья удачи. На Спасибо. и удачи. Спасибо. Дронов Зеленоград. Нас и... все больше и больше. И, и, и это чертовски радует. Дай Бог, чтобы так и продолжалось. Дай Бог. Дашь Бог. Как сердце Слава лично лечил тебя, а тебе его летом, как узнал, что оно болеет после забытия в аэропорту? Нормально, слава Богу. Когда э, все в движении, то не до болезней. Болезни накинутся после того, как все закончим. Вот это, это классический вариант. Вот тогда нужна будет, может быть, реальная помощь. Но закончить мы планируем через 5 лет после революции. А тогда уже не будет иметь значения. Можно хоть вперед ногами. Александр, 17. Вячеслав, здравствуйте. Сообщите, пожалуйста, номер карты Елены Блиновой. Вячеслав, как вы относитесь к идее размещения объявлений на сайтах поиска работы с зарплатой, которая будет после 5.11.17 семнадцатого ссылкой на канал? Очень неплохо, да. Mm -hmm. Хорошо. Давайте все. Сейчас максимально, мы должны максимально... Работать в том, чтобы оповестить всех о том, что 5-го 11 -го будет революция. Спрашивают, вы серьезно? Всем таджикам, узбекам российское гражданство? Да не всем. Ну что они не понимают? Тем, кто примет участие в наших мероприятиях. Тем, кто реально вместе с нами встанет. За, на защиту нашей земли. Да. На, за нашу свободу. Кто встанет, тем, ради бога, вообще вопросов нет. Какого вы вероисповедания? Кто, я? Да. Ну, православный, крещенный. Олег Вещий, Путину на трибунал. Отлично, спасибо. Сосед. Пришел, увидел, наследил. Они сражались за Родину. Павел Зеленоград. Я не знаю, как просить не ассимилировать страну. Почему опять мигранты стали выше коренного населения, учитывая то, что их рождаемость будет висеть опять на русских. Что я не понимаю опять. Нет, что они не понимаете? Мы говорим о том, что будет визовая система. Лишних людей не будет. Зачем они нужны? Но, опять же, мы возвращаемся к кто нам помогут. Ну, мы вот предположим, предположим они нам помогут, и мы победим. Да? И они нам не помогут, и у нас не хватит сил. Какой вас больше вариант устраивает? Они нам помогли, мы победили и дали там нескольким сотням тысяч их гражданства, да, исходя из того, что у нас там 148 миллионов, даже миллиону дали гражданство. Что, Путин стоит гражданство, не стоит гражданство миллиону мигрантов, что Я вообще не знаю, что, что можно отдать за то, чтобы не было Путина. Потому что Путин отдал уже все. у нас отдал. Как вы не понимаете? А, Мои Покровители рептилоиды с Нибиру. 805-й съезд наместников системы Солнечного Солнечного Великого Галактического Консорциума принял решение забрать Вову Путина с планеты Земля назад. В случае получения декрета агенту Мальцеву просьба сделать ку. надо сделать? Ку! Поклянитесь, что вы не у Ходора на зарплате. Я клянусь, что у Ходорковского я не на зарплате и единственный Какие, так сказать, преференции от Ходорковского получал И это, в общем-то, все мои соратники могут подтвердить Это адвокат, который в Москве помогает И это адвокат Ходорковского И они решают там свои вопросы сами Все. Единственным спонсором Мальцева является русский народ Да, единственным это Я могу тоже сказать, больше нет никаких спонсоров Это вы Сан просто просто спасибо за помощь Сергей Краснодар, на патроны для, револю... для революции стрелять не будем, но иметь надо. Ну, я сразу хочу сказать, что если бы, вот мы предположим, так сказать, говорим про Ходорковского, там про кого-то еще, кто-то еще кому-то не нравится, если бы эти люди захотели спонсировать революцию, мы бы не отказались. Это я говорю на всякий случай, потому что э, непонятная ситуация. Да? Просто, на, просто революцию спонсировать никто не хочет. Это очень такое дело, э, как бы сказать, весы. Да? Можно с этим делом попасть. Поэтому кроме народа никто не будет в это ввязываться. Поверьте мне. Аноним. Наберите в поисковике «Путина надо» и озвучьте в прямом эфире самые популярные ответы на запрос. Очень показательно. Да, ну давай набери, Костя. «Путина надо». Я знаю, что если набираешь «Путин», сразу вырезает, в общем-то. Ну, прочитай, что Да, в любом. В Яндексе можно. Яндекс тоже сам тебе напишет. «Баба-Яга против». В силу возраста могу помочь только лайком и немного деньгами». Да здравствует революция. Спасибо, спасибо. Значит, первое выскакивает видео, Путина надо гнать ко всем чертям. Второе выскакивает текст, Путина надо менять русская правда. Демотиваторы Путина надо убрать, пока не поздно. Киссинджер, чтобы понять Путина, надо читать Достоевского. Путина надо, разобра... надо разобраться с борзатой руководства завода. КНР надо привлекать к экономическому сотрудничеству. Путина ну? надо остановить. Тонкая настройка Путина. Владимир Путин только отличных знаний мало. Все, первая страница Гула. Павел Зеленоград. У меня девочка была, с которой мы были шесть лет. Ее пытались похитить черные в клубе. Притом такие случаи до этого в этом клубе даже случались, как выяснилось. Как я должен реагировать на выдачу гражданства? Положительно, вы же, не, вы же понимаете, что эти отморозки, они не будут принимать участие в революции, они, и они не будут. Да, да, и они не будут принимать, не будут получать гражданство, потому что они не получат даже визы. То есть вы говорите о криминалитете, вы, вы не понимаете о вы чем речь. Ну, сказать, это что, что среди русских нет криминала, есть и говно не нация, говно человек. Татьяна Кувшинка на революцию. Так. Ну, Павел все продолжает свою. Сергей Александрович, Вячеслав Вячеславович, не забудь, что 7 октября две тысячи года Полишивым был сделан подарок. По его приказу была убита Анна Политковская. Такое нельзя забывать. Это мы помним. Виталий СПБ, здрасте, если мы выживем и победим, разрешите, пожалуйста... Сербу БФГ-50А <scratching> <с Genker> и холодное оружие. Есть очень красивые ножи, хочется в коллекцию их приобрести. Я считаю, что люди, которые имеют право на огнестрельное оружие, как было в 90-е годы, без всяких ограничений могут иметь холодное оружие. Какой смысл на него, какие-то разрешения иметь на холодное оружие? Это ну, рудимент сталинской эпохи, когда воры не могли ходить без ножа, и поэтому ввели э, норму за холодное оружие, чтобы сажать конкретно криминальных лидеров. Для этого это было сделано. Серега из города Бор без подписи. Спасибо, Спасибо. за помощь. Раб Газпрома, я за следующий срок Путина в Гааге. Хорошо. Василий Кучин, Вячеслав, даже если 5.11 у нас не получится, отчаиваться не стоит. Ваша титаническая работа не останется в туне. Те несколько сот тысяч, которым вы открыли глаза, на действительность скоро превратят. Отлично. Ну и мы будем все-таки на 5 11 топить, как говорят водители электротранспорта из Перми. ублюдки в руководстве Перм, горы электротрансов, корень охренели, собираю, ха, собирают сократить водителей профессионалов, не год, неугодных начальств. Под видом сокращения идет... Сведение счетов с теми, кто не угоден. Ну, так везде. И вы нам писали, мы об этом говорили в эфире, что хотят, предлагают места там каких-то мойщиков, уборщиков. В общем, унижают. Надежда на ревькоины ради... Ревькоины революции для... Спасибо от курильщиков. Пробный на рифкойны. Спасибо. Ставьте больше лайков. Лайкаем. Спасибо, Спасибо. Кирилл, из Зеленограда. Детям на вкусняшки. спасибо. Якут, Ягуд, спасибо. Ира, артподготовка к кислород. Удачи нам. Удачи всем. Павел пятый. Вячеслав, здравствуйте. Как вы относитесь к Егору Летову? Движение русский прорыв в 93 95 годах. Ну да, в общем-то, неплохо. Нормально. Геннадий, здравствуйте. Можно ли как-то связаться лично с Вячеславом Мальцом по скайпу? Да, можно принимать участие в скайп-конференциях. Ну, тогда ты как-то скинешь, не вопросы. каждый напишите, кто в скайп хочет участвовать. И, а, там есть еще и формула, как в а, вебинар включиться. Ну, мы что-то вчера попробовали, вебинар как-то у нас не очень хорошо идет. Скайп гораздо лучше идет. 25 регион. Вы не патриот. А вы его ненавидите, Тогда молодцы. Правда за народом. Эдуард Аликоины, с вами более трех лет, сомнений не было, что победим. Спасибо. Владимир Шарыпова, Лени, прогулка в Шарипово 7 в 14.00 от Спорт-Ядра. От Спорт-Ядра. Шарыпова 7, -го 7 -го. в 14. Ребятки, пожалуйста, прочитайте. Самолеты летать будут 10-11. На него откладываю полгода. Сижу без сыра и салюта. Покупайте сыр, покупайте салют 10 совершенно спокойно полетите отдыхать. Афина Геленджик на хлопушке для 5-го, 10 -го, 17 -го. Спасибо. Кот, добрый день. Вы так смешно рассказываете, так интересно. Сделайте мне потом мэром СПб. Спасибо, я за молодец. Алексей, полстраны сидят в ипотеках. Что будет с ипотеками после? Алексей, плохо нас слушает. Прощаем долги по ипотеке вообще все частные долги банкам прощаем. Так что никаких долгов таких не будет. Люди должны быть освобождены от них. Давыдов Павел, Елене, спасибо. Ричи Блэкмор на кофе или чай? Спасибо, Ричи Блэкмор. Ну, дальше идет уже третье число. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Напоминаю, что 7 числа все выходим во всех городах, что надо развешивать обувь, что надо писать краской на асфальте, на стенах везде 5-11, там я не знаю, Путин там ля-ля-ля, там путилизация, Путин в утиль, Путин ты утиль и все такое прочее. То есть для Привет того, люди. чтобы... Да, для того, чтобы... Зачем мы это делаем? Чтобы показать, что нас много, люди же... В интернете смотрят и не понимают, тем больше, что там YouTube все списывает. Ноги, Она... мимо... Да, пока... да. Ноги идут мимо друг друга, смотрят глаза и не понимают, о чем они думают. А это будет посыл, мессендж друг другу, чтобы люди нашли себе близких по восприятию реальности. И не забывайте сделать статус в мессенджерах, всех мессенджерах, которых вы подписаны, и пользуйтесь. Берите интервью бабушек и дедушек с поздравлениями Вови. И отправляйте во все организации письма с поздравлениями. По всем адресам, которые вам известны. Да. А, да, можете, кстати, писать поздрав... э, комплименты женам олигархов. Предлагать им задуматься о том, где они будут 5, 11, 17. Ну да. Наша задача их напугать, чтобы они сейчас сели все в самолеты и убежали на запад. Мы уже видим, что половина убежала. Да, сейчас должны убежать другие. Тогда все менты, там ФСБшники увидят, что начальники все катапультировались, семьи уехали. Они же сразу это узнают. Семьи большинства генералов, и вы об этом всем рассказываете, находятся уже в в тех местах, где они обычно. То есть в Майами и во всех остальных местах. Это я вам серьезно говорю. Это не провокация никакая. И сами ФСБшники, посмотрите. Узнайте, где у ваших начальников сейчас семьи. Все катапультировались. Так. Спасибо, что вы нас смотрите. До завтра. Спасибо, Спасибо. До свидания. До свидания.